Привет, друзья! Сегодня в День Музыки. Желаю, чтобы музыка сопровождала вашу жизнь постоянно, приносила вам удачу, помогала при душевных переживаниях, излечила ваши душевные раны. Желаю вам слушать хорошую, разнообразную музыку. Вот. И надеюсь, что сегодня в комментариях будет много музыкальных вопросов. Ну что, поехали! Итак, мы закончили примерно где-то здесь, да, вот про завитушки. Так, Синя, на город спускается вера. А, ну вот, песню. Лайк, like. спасибо. Три, три после, ну, только один можно. Так, что у нас? Класс, браво. То есть, правда, у нас штука. Спасибо. Супер. Так, как... Даже не знал, что есть большая балалайка, Артем. Да, там вот кто-то писал, там еще и секунда присутствует. Там у нас две примы, одна секунда и балалайка контрабас. Большая балайка контрабас. Коллектив. Так, что значит сетенна? Сетенна означает четыре классных парня. Как вы знаете, ансамбль создал Дмитрий Наумов и предложил название на японском языке. Он, знает, он любит японский, ну и знает, естественно. Так, извините, случайно не на тот канал зашел. А чего не понравилось это видео или что я зря его сделал? Я просто решил такое видео сделать, мне захотелось творчество тоже в таком виде проявить. Я люблю монтировать разные видео тоже, в том числе не только музыкальные. Что такого, Наталья? Не так, Сергей, здравствуйте, это Ваня. А, пришлите яблочко, мы с вами, друзья, такой же, как и я. Я, да, уже Ваня тут много раз мне написал за последнее время. Я ему отвечаю: мама вани и Ваня. Помогите Ване, мама, или Ваня, попроси маму помощи, она тебе все покажет, как это делается, вот, как искать. Разберите, пожалуйста, песню мальчика Бобби из Острова Сокровищ. Мальчик Бобби, Владимир Безякин отправляется в список, значит, в выиграю все подряд. Так, Энигма, вы что знать, спасибо. На улице трудновато играть, но тут просто космос. Ну да, благодарю. Там постоянно сдувало ноты. Поскольку я на подмене был, поэтому большинство произведений я играл по нотам. Ну, когда ноты сдувала, играл на слух. Или не играл. Танцевал там, сидел. Вот, в каком количестве можно и четырехголосные фуги исполнять. Очень круто. Спасибо, Максим. Так, Алексей, здорово, большое спасибо, профессионально Так, где вопросы? Супер понятно, спасибо, класс, класс, шпаргалка Случаем не осталось, видео дольше можно Супер Марио, значит, по поводу шпаргалки Да, есть ноты у меня с табами Вот, напишите мне в личку Я делал ноты для балалайки. Полностью Все темы там есть основ, вернее, все темы Вот этого Обычного мира Главного, первого мира Марио. Потому что подземелья я не делал, подводный мир тоже не делал. Только вот этот надземный мир, скажем так. Вот, запишите обзор. Так, Супер Марио, по-моему, есть разбор. Не, об, не обзор, а разбор. Так, Юрий Гагарин, сможет сделать играть пару белорусских песен. Я, по-моему, уже делал, но ну, давайте, предлагайте, какие белорусские песни хотите. Так, спасибо. Так, величие. <с> Это величие. Почему... Просто годы тренировок И любовь к музыке Табы в студию, да, есть Табы, вот, пожалуйста, нейм Сделайте отдельный канал с шортами Да, вот спасибо за рекомендацию Я уже сделал канал как раз вот Две недели назад я его создал Сейчас есть второй канал, ссылка в описании Он называется SV2 Просто, просто и коротко, св 2 Карамба Так, орелики если не видели, можете подписаться. Ну, там, это экспериментальный канал для того, чтобы загружать чисто 15 секундное видео, проверить, как взлетят они или не взлетят. Просто ради интереса. Так, опять, у меня есть девушка, зовут Света. Можете скинуть валенки я ей передам. Никакого модернизма. Да. Уважаемые мастеры, исполнить балалайки. Любовь и голуби. Мелодию балалайки из кинофильма Любовь и голуби. Там есть у нас кадриль, там есть вальс, давайте так, уточните, какую, какую именно, я что-то не понял просто, так, опять Ваня, вот я ему уже скинул, Ваня очень много написал мне, как читать с листа ноты в оркестре, подскажи, где учиться, пожалуйста, так, если читать ноты в оркестре, значит, я рекомендую сделать так, Uh, у меня на сайте полно нот, прямо открывайте на ноутбуке и прямо от начала и до конца вы вот пока не устанут глаза, то есть идите и, и репетируйте, тренируйтесь, эта практика нужна, вот, чтобы сходу играть что-то там написано, значит диезы бемоли сразу держать в голове, увидели диезы бемоли в начале строчки, значит мы их сохраняем, если в начале так, то то же самое, сразу в голове держим, вот. То есть читка с листа это просто практика нужна. А где учиться, ну смотря, ну, я где учился, я в Гнесинге учился, конечно, я рекомендовал бы вам три лучших, ну 4 как минимум, пять лучших вузов России, это Гнесинка, в Питере, естественно, да, Екатеринбург, ну Ростов-на-Дону, Астрахань я бы мог еще посоветовать вот, насчет Сибири не скажу, не знаю просто, вот туда дальше ну, Новосибирская консерватория, я думаю, тоже неплохая, вот, Нижегородская хорошая консерватория, конечно же вот, так что, тут просто выбирайте, что вам ближе, вот и, естественно, нужно, прежде всего стремиться не в какое-то учебное заведение, а к педагогу непосредственно вот, потому что по итогу вы получите бумажку, диплом и знания, которые вам даст педагог. И педагоги этого вуза, естественно. Вот. Так что тут не ради бумажки нужно учиться, я считаю. Песня о Щерси, послушать вам. Песня о черсе отправляется в список. Спасибо, что подсказали. Можно струнность приспустить. А, ну да. Подскажите, плюс 1 тон это плюс 10 герц? Нет. Вообще не плюс 10, не плюс, не минус 10 герц. Там есть закономерность математическая. Там что-то корень из 12 степени. Ой, корень 12 степени из э, разницы, по-моему. То есть, если 403, 440 герц, то э, си это уже надо там математически как-то выяснять. Да и зачем это выяснять, если есть тюнер? Вы тюнер прицепили, соответственно, ля это а. Если вам нужно опустить на соль, это, это G или Г. Все. Зачем об этом думать? Плюс 10 или минус 10 Гц? <с> Нет, конечно. Не минус 50. Нет. Там нету... Это неровная закономерность. 440 и 220 и 110. Это просто нота ля в разных э, октавах. Или 880. Вот. Можно ли разбор песни, если бы не было тебя, если бы не было тебя? Зачем я жил? Ага. Вот. Тоже отправляется в список. Правильно? Правильно. Так, как на Бали отнеслись балалайки? Узнают ли укулеле путают? Значит, с укулеле не путают. Всегда возникает вопрос, что это такое треугольное необычное. вот. На Гитарой не называют. А русские туристы или те, кто тут живут, экспаты, тоже так. Это балалайка? Так с удивлением, это точно балалайка? Вот. Всегда вопрос такой, что это действительно ли балалайка? Так, вот эти березовые шторы. Не березовые, значит, а бирюзовые. Ну, это Т9, да три раза пытались написать три раза неправильно ну ты ладно понятно может алексей подсказать где взять минусовку минусовку плюсовой наигрыш плюсу минусовку ну минусовку я могу вам сделать значит смотря какая вам нужна если фортепьяно вы говорите мне какой темп говорите по форме что нужно сделать да вот, и я могу сделать вам минусовочку, то есть там вступление может быть, если в, без вступления, значит надо еще вступление отдельно прописать, чтобы, вот. Но это такая работа, она не очень сложная, ну не очень она дорогая, так что если нужно, то есть в районе от, за 1000 рублей это вполне можно сделать. Если что-то посложнее, то это конечно будет дороже, вот, если нужны там аккомпанемент Баяна, у меня есть... Баянист, если нужен аккомпанемент, там, баян, балалайка, контрабас, еще что-нибудь, или оркестр вам нужен, mm -hmm. это тоже можно, это решаемо, но ну, просто будет дороже, вот, потому что людям надо платить за работу, правильно? Так, ям, любителям главная простота исполнения, какой любитель станет мучиться, да, даже тот, кто сейчас просит оригинальную тональность, где гарантия, что в итоге освоит? Да, я считаю, что это уже, во-первых, от заказчика зависит. Плюс, ну хочет хоть, хоть, он в оригинальной тональности или нет. Плюс еще, э -э, если он, э -э, если просит просто в удобной тональности, лишь бы поиграть. Вот. А по поводу оригинальной тональности не всегда оригинальная подходит на балалайк. поэтому я всегда компро на компромисс иду. Ничего не поделать. Вот. Кто, э -э, кто из древних правилок, что сыграть на индийском маке? Правило, да. Но я еще могу тут на тихий съездить сыграть. Вот это ну, пока еще не, не успели, не довелось. Так, опять Ваня написал. Тимофей, как вы считаете, сколько часов в день нужно заниматься для достижения максимального результата? В общем, для достижения максимального результата нужно не только количество времени, но еще и качество занятий. То есть, как, если тратить все свободное время на занятия и практику, то тогда достигните максимального результата. То есть максимальное время – это максимальный результат. Очень просто, правда? Вот. Но плюс еще, конечно, это качество занятий. Одно дело просто гонять от начала до конца произведения. Это толку никакого. А вот если вычищать какие-то моменты, сложные кусочки вычищать и их разучивать, добиваться чистоты, добиваться скорости, добиваться слитности, если это нужно. То есть тогда это уже другой другой уровень занятий А количество часов это не всегда решается. Главное еще и качество. Ну и количество тоже. То есть одно дело 15 минут посидеть, позаниматься, да, а другое дело 2 часа посидеть, позаниматься в день. Вот, ну есть исследования. Я уже, кстати, в телеграм-канале, ссылка в описании, мы эту тему обсуждали, и в и ВКонтакте. Так что 2 часа в день это минимум, который нужен для выдающихся результатов. Час это вообще. И полчаса это, это ничего. Это так. Любители полчаса посидел, это любитель, который просто хочет, чтобы у него был, он умел, в принципе, играть на балаке. Так, вот в куплете нота ми, при бряцании она какие-то интервалы образуется с основными нотами мелодиями. В куплете нота ми. При бряцине она какие-то интервалы образуется основными нотами, мелодиями. Ну, естественно, образуют. Если это нота ми. Вообще, интервал это расстояние между двумя нотами. В данном случае, вот одна нота это ми, сдвоенный, да? Вот это, кстати, тоже интервал, прима называется. Это дальше, квинта, секста, септима, октава. Ну, то есть, ну естественно, всегда есть какие-то интервалы. Не совсем понимаю, что вы имели в виду, ну да, Павел. Сколько начинал? Учиться не хватает, видишь, терпения. Пробовал бы я, э -э -э. Так, пойдет по барабане точно смогу. Ну, барабан еще тоже сложный инструмент. Там нужен ритм очень четкий. Сергей, так, все-таки позитивный ямен. Угу. Шайтана, свинина. Чего? Шайтан, свинина. <laughs> Ставьте лайк. Вот это слово. Не особо интересовало, но теперь буду дальше смотреть. Ну, вот, видите, заинтересовал людей. Центр массы, а не центр тяжести. Приятно, что шалит биомеханики наш репетитор. Ну, центр тяжести, это совсем другое понятие, конечно же. Вот, потому что в данном случае тут центра тяжести нет. Центр тяжести это только по отношению к гравитации, правильно? Так, э, круто, вообще ты классно, продолжай дальше, не забывай это делать, спасибо. Заслуженный лайк. Ну что, а что будет, когда баллайки нижние лады сотрутся? Можно будет играть без них, на скрипах же играют. Именно, ну попробуйте, Но вообще э, их же поменять можно. Они стираются, у меня вот тоже стираются. Вот, надо будет скоро менять. Ничего, ничего не поделаешь. Хоть они и стальные. Так, спасибо. Сергей, вот опять Ваня Нефедов. Красава, аплодисменты. Здравствуйте, Сергей. Опять Ваня написал. Ну, помогите Ване, Господи. Ну, что там у него опять случилось? Да, вон, пришлите то видео, то одно другое. Ваня, может быть, не сюда надо писать, а в поисковике? Планшет с педалью рулит. Его не сдует. Ну, а если сдует планшет, то это уже будет очень печально, правда? Так, молочаги, это... Здорово, шикарно. Подскажите, как специалист, востребованы балалайшники сейчас? И надо ли популизировать инструмент? Ну, популизировать стоит инструмент, я этим, собственно, и занимаюсь, популизацией, да? Вот, а балалайшник, я не знаю, я востребованный, ну, вроде бы, да, не знаю, как сказать. Ну, да, наверное, востребованный, ну, вот. Конечно же, не так, как гитаристы, где везде они есть, да, в любое кафе и в любой ресторан тебя легко примут, да, в любом концерте гитара нужна. А вот балалайка, это такой инструмент, это изюбинка, скажем так. Так что, если ты, короче, если ты хороший специалист, ты будешь востребован. И не надо ничего популяризировать. Здравствуйте, это известный хит на балалайке, спасибо, да. Ах, если бы сыграли тему, вокзал для двоих отправляется в... Список. Да, как всегда, на уважаю. Спасибо большое, Дмитрий. Можно ли разобрать песню? Увезу тебя я в тундру. Кстати, у меня есть олени лучше, есть э, песня в нотах и есть э, Нарьянмар. Да, значит, вот осталось только ее. Увезу тебя я в тундру. Ну, отправлять тоже в это так. Туман сразу. Ну, потише играй, собачка спит. Пес, да, оська там вечная прижмется и давай трястись. Мурка из, не из 90-х. Ну да, я согласен, не из 90-х. Как-то так. Вы играете на академической балалайке? Ну да, я ответил. Так, подскажите, пожалуйста, я сам гитарист, теперь решил освоить балалайки. У меня есть несколько вопросов. Давайте почитаем. Собираюсь играть русскую народу и немного современной песни. Какую лучше выбрать Традиционную или академическую? Какой устройств традиционной? Можно ли, допустим, настроить традицию И наоборот. Можно? Да, Можно. Значит, тут все кто-то написал. А, это же я написал. Можно попробовать два <связать> варианта. Народный, строй, народный. пост. Так, гитаристам. Народный строй проще. Сразу говорю. Там аккорды, там вам будет проще. И не надо большой палец использовать. Вы можете обойтись вот этой техникой гитарной. Вот, если хотите заморочиться, то академический строй, добро пожаловать. Это ко мне. Анна Дорохина. Все хорошо, но зачем бомбить и Украину? А это вот не ко мне вопрос. да, А тем, кто отдает эти приказы, и кто эти приказы выполняет. Да. Кто меня знает, прекрасно знает мое отношение к этому всему. И такие вопросы даже бы не возникали. Парень профи. Кураж есть по хулиганинам. Когда музыканты хулиганит, это очень интересно слушать. Ну да. А что делать? Что остается? Опять Ваня Нефедов. Ваня, ну ты у нас завсегда. Ты просто лучший. Спасибо. Так, тот случай, когда сегодня уже занимался И кто сказал, что заниматься можно только один раз в день. Будем пробовать ваши аккорды. Пробуйте, конечно. Так, спасибо за разбор. Пу-пу-пу-пу-пу. летали все тайцы, наши были. Ну вот, видите, с Думрой хорошо. Так, пару лет назад подбирал ее самостоятельно. Видимо, придет, ну вот, видите, не зря вы. Можете прислать ноты. Still loving you. А, вот да, у меня тут как раз Александр заказал эти нотки, там для, не знаю, для какой-то проекта что-то там делали недавно, так что теперь есть ноты Love loving you, так что по списку можете проверять все ноты, которые у меня есть, список нот св, так он и называется, в бесплатной папке, там в, в этом в сайте, на, на сайте в нотном архиве, вот Витя, не напрягайтесь чего, это, это Коля познакомьтесь, Витя Коля, так Опять все Тот самый случай, когда чистая звуковая дорожка максимально подходит к российскому аналогу. Вот так вот. Леть Юбалайка Сева. А, ну это из, из, как раз отсюда из этой песни. Скоро тоже куплю балалайков Да, добро пожаловать в наше треугольное саб, с, э, саб, братство. Так, на цыгане. Братство и сестринство. Та, таборные песни. Чего? Цыганский табор, украинские свидетели, полного врать, ничего там русского нет, и балалайк это татарские инструменты. Помогите, Маше Дудь, помните? Вот это помогите наивному Чукче найти правильный ответ на этот вопрос. Давайте еще как-нибудь разделим. Раз русского ничего нет. Русского ничего нету. Давайте еще как-нибудь разделим. Да? Не хватает вам сейчас деления на, на нации и прочие раздоры. Так. да, Пожалуйста, разбор комарова. Готовлю разбор как раз. Да. Я понял, что очень понравилось Комарова. Это было, кстати, случайно. так, Аня говорит, давай снимем. Я говорю, давай, а что будем играть? И вот первое, что попало в голову, как говорится, первая мысль. Как всегда, можешь ничья комиссиячная. <музыка> да, ну о чем? Конечно, несложная не песня. Так, подскажите, где купить такую серую вспененную губку, которую вы добавили. Это... Но это не вспененная губка, это музыкальный поролон. Он в музыкальных магазинах продается. У меня просто два куска валялось, я их разрезал и приделал, приклеил просто на клей. Вот и все. Это не вспененная губка. Это... Вот. Поролон называется пирамидка, по-моему. Да, музыкальный. Очень круто. Спасибо, дядя Творонцов. Фамилия обязан. Спасибо. Ну все же нас сыграла сейчас муж, кто больше наберет сердечек, конечно же. Что? М -м, ладно, скажем так. Что я только что сейчас прочитал ностальгия стэйли Сергой... А вот опять Ваня. Выпустите разбор на белую ночь, белая ночь там, там, там, там, там. Короче, я прочитаю еще больше на, э, в этом сборнике наберет то и сделаю хотя мне тоже белая ночь нравится очень вот кто-то лошаду Микантару. белая ночь опять Лошатами, видите Литальяна. сыграй пожалуйста о моё вам что это такое на чего такое помогите Маше дуть что вот это за комментарий сертаки сыграйте сертаки тоже сертаки я же уже играл где-то его да ну давайте отправим в список, еще раз сыграю как-нибудь по-другому. Э, наезжая так, «Любовь и голуби» уже было, отправляется тоже. Быстро получается фон оригинальный. А что фон? А, там друг, вон, там фон в комнате. Так, э, Сергей, подскажите, как народник, этот прием на гитаре тоже тремоло называется, как быстро-быстро по всем струнам, встречается в испанской музыке. Честно говоря, не знаю, как он называется на гитаре. Гитаристы, подскажите, как он называется? Разгиадр? Но ну, разгиадр это что-то такое. А этот прием, не знаю, как называется. Ну, не тремоло, скорее всего. А может и тремоло. Тремоло это дорожать по тремаре, поэтому не знаю. Тебе надо в чат рулетки для иностранцев попробовать. Исполнять какие-то популярные показать реакции, думаю, будет. Да, я хотел бы, мне пару видео вылезло, кстати, с такой, с такой тематикой, там, баинист играл для иностранцев. Может быть, лучше проведем прямой эфир как-нибудь, да? Вот. Хотите, чтобы мы с Аней что-нибудь попели? Давайте кидайте тогда мысли, какие песни из того, что вы уже слышали, сыграть э и спеть. Вот. Можем концерт устроить. С вариа вариациями слишком увлекаешься. Так, Ваня опять что-то просит. <с> Помогите Ване. Сколько у нас таланта. Здравствуйте. Могли бы показать? вид сверху, как играете тремоло. Есть вопрос. если указать указательный палец, расслабленный, как предотвратить его согнуться ногтем к струнам? Палец указательный должен быть упругий, упругий он должен быть, то есть он не мягкий, не согнутый, да, а упругий, и эти пальцы большой и средний нужны только для фиксации, чтобы он в, вот в эти, вправо и влево не качался при струне, то есть он все время, почему он должен быть упругий, потому что струны у нас расположены в плоскости, а палец двигается по дуге, правда? по окружности поэтому если бы они были вот так вот то еще <laughs> может быть но поскольку они у нас в разной, разной высоты для пальца да с точки зрения пальца то поэтому он должен быть у, упругий а вот с, с, сверху показать ну как ну, примерно так как видите он немножко у меня шевелится да? пружинит это нормальное явление так, не понимаю, прибряться, не сколько ударов-то делать. Так, вы сначала, вы определили, понимаете, математический метод, он, конечно, хорош, но лучше бы ориентироваться именно на музыку. То есть, если вы сможете сыграть э, мелодию просто ударами, а потом уже вы уже... Вы машину и здесь в левой руке вы просто меняете ноты вовремя и не надо думать, сколько же там ударов. Я не думаю, сколько там ударов, просто уже машинально это получается на автоматизме, конечно же. вот Но в целом, конечно, на четверть это обычно 4 удара, на восьмую 2, на четверть с точкой это 6 ударов. И вот что теперь с этой информацией делать, да, если вы любитель, не знаете, что такое четверть и восьмушки. Так, угу. красавица желтые. О, спасибо большое. Так. Сердечно было. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Вторую кнопку стоит крепить на пятку грифа. Посмотрите, как на укулиле делается. Спасибо за комментарий, но... Не подходит нам такой вариант абсолютно, я написал даже ни в коем случае, что вы будете делать, когда вот у вас эта кнопка будет здесь болтаться и что вы будете делать, когда нужно будет здесь играть. Вот это точно не стоит делать, вот сюда в эту в пятку грифа кнопку вворачивать. Так что у нас проверенный вариант, раз и два, все. Ну в данном случае я вот сделал тоже себе просто 2 петельки из шнурков, великолепно. Почему я это сделал? Потому что любые пластиковые металлические карабины, они, они э, если их крепить за что-то другое, они начинают издавать звуки да, неприятные. Вот. А шнурки у нас беззвучные, чтоб ты не делал, все равно будет хорошо звучать. Вот. Поэтому вот, желаю, чтобы музыка вас хорошая сопровождала, э, разная. И классическая, и рок-музыка, и кому что нравится, да, на вкусах не спорят, поэтому всем желаю музыкальности, ритмичности, всего самого наилучшего, здоровья, мира, благополучия. Вот. Всех обнимаю, треугольных вам успехов, ставьте лайки-балаки, и, как вы знаете, ссылки все в описании. Все, пока.